Всем привет! Если тебе выпал в боевом пропуске велюр или ты его сам купил на сайте игры, то я искренне за тебя рад. А если ты еще и пвп игрок, то рад за тебя вдвойне. Для тех же кто еще не определился, данное видео будет полезным и поможет склонить чашу весов в нужную для вас сторону. Велюр это чисто шерстяная ворсока ткань, а ткань это вещи, а вещи это сайт всемайки.ру. И тебя тоже горит так, что рвешь на себе одежду? То ну, закажи себе топовый шмот на всемайки.ру. Тащи как никогда все майкиру плюс сток скиллу проходи по ссылке, используй промокод VDS 91 и получи скидку в 15%. туда без рекламы. Но пока вы не шли смотреть вещи сайта, давайте поговорим об оперативнике, который мне лично зашел больше, чем тот же самый скучный и имбовый бастион, который для меня не дарит ну никаких эмоций от игры, в отличие от авангарда и велюра. Велюр на данный момент просто отличный медик для пвп если он тебе выпал не стоит расстраиваться скорее надо порадоваться. Ну а если ты пвешник то наличие для тебя этого медика будет спорным, хотя может играя на нем ты полюбишь пвп. Начнем пожалуй от обратного с недостатка вооружения велюра. Это самый низкий разовый урон среди всех медиков по голове и по телу с одной пули. Одно из самых низких бронепробитий на уровне травника. Ну и всего три магазина, а это постоянное патронное голодание. Но в каждом магазине у нас аж 50 патронов, что в принципе компенсирует малое количество магазинов. Наличие такого количества патронов позволит спокойно сделать трое на выход, в отличие от того же каравая, на котором это выполнить практически нереально. Но главная проблема патронного голодания это не количество магазинов а наша скорострельность, которая является самой большой в игре, что приводит к быстрому расстрелу боезапаса. Благодаря нашей скорострельности мы компенсируем низкий урон, но не являемся прям супер убийцей. По уровню ДПС мы как крова и немного не дотягиваем до деда и травника, которые в принципе могут нас перестрелять. По дальности стрельбы мы будем на уровне деда, это 19 метров, но падение урона у нас начинается аж 25 метров, в отличие от деду, у которого падение начинается с 21 метра и поверьте, каждый метр тут действительно очень важен. дача у нас горизонтальная и не то чтобы она очень большая но она есть и на дистанции ложить в голову не так приятно, как хотелось бы, что делать на совокупности всех факторов оперативником ближнего боя. А дальше напоминаю стрельбу травника, такой же рандом. Может прыгнуть влево, вправо, а может и два раза влево, и два раза вправо, не угадаешь, но почему-то стрельба на велюре мне нравится гораздо больше. Может все потому, что у него 50 патронов в магазине. Стрелять от бедра на ближней и средней дистанции можно пытаться, но рандом на спрей может подвести. Рекомендую валить исключительно в голову и только в голову. В бою надо воевать на ближней дистанции или на средней ближней. На средней уже сложно вести бой и можно забрать противника, который вас не видит, но перестреливаться на средней дистанции с фаловым противником я все же вам не рекомендую, шансы у вас будут невелики. Старайтесь близиться с противником. На таких дистанциях велюр может распилить все и вся, но все же по совокупности факторов он не имба, но в хороших руках разваливает зачетно. Мне зашел и отзывы у моих знакомых о нем только положительные, все говорят велюр шикарен и я с ним действительно соглашусь. Единственный нюанс это то, что он годится для зачисток, но не годится для фронта или спецоперации, там от него мало толку, а вот в любом режиме пвп он хорош и ранги не исключение. Поговорим про выживаемость на поле боя. По здоровью всего 80, но это компенсируется тремя плашками брони, что дает плюс 60 брони и это неплохо, а если вспомнить, что его лечение дает еще плюс одну плашку брони, то получаем 80 хп и 80 брони. Велюр всегда бегает с доб броней, если что. Ведь грех ее себе не кинуть. Но перед тем, как поговорим о лечении, я хотел поговорить о выживании, которое очень тесно связано с вооружением. Туда же относятся и наши плюс 20 брони. Особенности Велюра заточен не на уничтожение цели, а на выживание. Мы в меньшей степени страдаем от оглушения и замедления на 50%, чем все остальные оперативники, не входящие подразделения подразделение Рейд. Это фишка целого подразделения. Мы обладаем снижем на 20% урона по конечностям. Да, это спасает не часто, но явно помогает продлить жизнь в некоторых ситуациях, особенно когда по вам ведут огонь на большой дистанции. Нет-нет, да и да, но шальная пуля попадет по конечностям и это чуть меньше снимет с вас КП. Если нас положили, то мы можем долго пользоваться После того, как нас вывели из строя. Такое ощущение, что он может проползти всю карту от начала до конца. Ну, конечно же нет, но тем не менее, он очень долго может двигаться в таком положении. Это не единожды спасало меня в бою. Там, где другой оперативник упадет, его нельзя будет спасти, велюру с легкостью переползет в более безопасное место, где его можно будет поднять. А также мы обладаем хорошей мобильностью, с которой проблем у нас не возникает. Я бы сказал, у нас мобильность чуть выше среднего, лучше бегает только бар. Кстати, если ты только начал играть и задумался о втором аккаунте, то по ссылке в описании есть инвайт код и можно создать новый аккаунт и бесплатно получить на него 7 дней премиум аккаунтов. Пользуйся на здоровье. Так, долго я обходил тему лечения. Любой ПВЕшник сразу поймет, что этот медик мимо ПВЕ. Ведь лечение у нас раз в 26 секунд. 26 секунд, Карл, 26. Это самое долгое КД среди медиков. Плюс время, за которое аптечка восстанавливает ХП, равно 8 секундам. Это долго для такого лечения. У Монка и то 7 секунд. Да и лечим мы всего на 40 хп, но не в этом суть медика. Главный плюс медикам в том, что мы не только лечим, но и накидываем еще плюс 20 брони сверху. То есть 40 хп плюс 20 брони при лечении каждый раз. А если вы подберете аптечку, когда у вас полная жизнь полная броня, то получаете еще дополнительно плюс 20 брони сверх того, что у вас уже есть. И как по мне, если бы у меня был бы выбор получить 60 хп без брони или 40 хп 20 брони, я однозначно выберу второе, ведь броня это очень важный показатель выживаемости, особенно в ранговых боях, где броня не восстанавливается, ну и в любом другом режиме пвп без брони никуда. При старте игры бросьте аптечку союзнику и он сразу накинет себе плюс 20 брони, а себе вы всегда успеете дать плашку. По возможности давайте фоловым парням быть чуть толще с броней. Также наши аптечки можно оставлять про запас. Максимум можно бросить две аптечки с временем жизни 1 минута каждой аптечки. Максимальная дальность броска аптечки 6 метров. Недалеко и вряд ли пригодить, но сбросить ее со второго этажа на первый вполне хватит. И помните, в отличие от аптечки ШАЦ, нашу аптечку надо подбирать вручную, зажимая клавишу действия, это английская И или русская У. Для нас ранги и взлом это топ, а вот и край столкновения чуть хуже, в принципе как и деду, травнику или миколе, проблема сблизиться на комфортную дистанцию при атаке, ведь все сидят и дефят. То ли дело ранги и взлом, там мы раскрываемся в полной мере, взлом это постоянно бои на ближней и средней ближней дистанции, а ранги это отсутствие брони у противника, что помогает нам их распиливать, и мы можем дать другим и себе в частности броню, что повышает шансы на выживание. Но в пве минус не только из-за лечения, но при стрельбе тебе банально будет не хватать патронов, как бы ты их ни старался экономить. Да, суть медика и в лечении, но мед еще и боевая единица, особенно когда пати начинает ложиться и боты начинают давить. Да, убиваем их быстро, очень быстро, но трата патронов несоизмерима с уничтожением количества ботов. С этим медиком вы точно запомните расположение каждого ящика на карте. Напоследок поговорим о вот спецсредстве, и оно у нас шикарное для дыма, разумеется. В отличие от всех других медиков, с дымами мы обладаем возможностью стрелять именно на большие дистанции. Прям как алмаз. И в солнечные дни можно сделать себе маленькую тучку. Но ну, а если серьезно, у нас есть 4 дымовых выстрела на большую дистанцию что дает нам возможность задымить противника, например, того же вражеского снайпера на позиции или прикрыть своего для отхода. Да, много таких тактических вещей можно проделать с такими дымами, в отличие от большинства медиков, у которых дымовые гранаты с ограниченной дальностью броска, что урезает их национал. Конечно, кинуть дым за высокое препятствие невозможно, но это требуется ой как не часто, и чаще всего требуется дым именно на большие дистанции. Как по мне вышел очень интересный и сбалансированный, а в умелых руках имбоватый оперативник и думаю мало кто из пвпшников разочаруется получив его в боевом пропуске, ну или купив естественно. Но любительный пве я бы советовал 20 раз подумать и все взвесить стоит его покупать или не стоит, потому что для пве все таки можно найти медика гораздо лучше и за серебро. Ну а те, кто купил и кому он выпал, и вы его уже вкачали в топ и сделали для себя выводы, пишите свои мнения в комментариях и пусть ваш совет поможет другим определиться с выбором оперативников. Ну а с вас лайк за проделанную работу и подписка на канал, если вы почему-то еще не подписались. Ну и конечно пройдите в ссылки под видео, там есть много чего интересного, от, от конкурсов до бонус-кодов, таблиц с характеристиками, кланов и много чего интересного. А с вами был Аннигилятор и канал ВДВ стрим. Пока-пока, увидимся на полях сражений. Как обычно я разыграю секретные 500 голды в одном из своих видео, а точнее в этом видео, для этого достаточно поставить лайк и написать комментарий со своим игровым ником.